Соляр и ваш день рождения. Что это такое на самом деле? Давайте разберемся, как применить это астрологическое знание. Соляр ⁇ это 12 дней от вашего дня рождения. Это начало вашего личного Нового года, которое имеет большое значение. Ведь как встретишь Новый год, так его и проведешь. Скорее всего, вы слышали это утверждение. Но оно на самом деле больше относится не к 1 января, а к вашему новому циклу, вашему дню рождения. А точнее, к возврату Солнца в ту же точку, как в момент, когда вы родились. Поэтому соляр — это встреча вашего личного солнечного цикла. И есть такая специальная практика, как встреча не только первого дня соляра, а всех 12 дней. Почему 12? Потому что 12 месяцев у нас в году, 12 цифр мы все видим на часах, даже 12 черепно-мозговых нервов у вас в голове. Ну и 12 созвездий, 12 домов гороскопа. Это все об одном и том же. Это о наших природных циклах. И когда мы их верно подчеркиваем, знаем их природу, то мы можем получить крутые результаты. В первый день соляра нужно подчеркнуть первый сектор сознания, во второй день второй и так далее. Напишите мне «Хочу соляр» и я прошлю вам мои авторские рекомендации на каждый из 12 дней соляра. Ну а продвинутых игроков нашей Лилы я приглашаю на мой крутой авторский двухнедельный родовой курс «Проведи соляр с Лидией Шакти» на котором вы узнаете точную минуту вашего ближайшего соляра. Он каждый год разный. Плюс на этот курс сейчас действуют особенное условие. Пишите соляр с шахте, и я лично вам отвечу. Желаю всем благоприятного соляра!